Всем привет! Я сегодня сама по себе, да? Меня слышно? Меня? Все Ждем... хорошо слышно, видно, все нормально. Свет. Да, да. Приятно тебя видеть. Жги света. Здравствуйте всем! И сегодня я бы хотела такую тему затронуть неуверенность порог неосознанности а, У меня очень часто задают вопросы как понять что что мы делаем правильный шаг как понять что а, то что приходит это истинные знания и ну, разные вопросы, когда человек не совсем понимает как, бы, правильно он идет или нет. То есть вроде бы все хорошо, но что-то где-то свербит. И, наверное, в этих состояниях очень четко, от, очень хорошо и очень четко отследить ваше внутреннее состояние. Потому что когда мы находимся в моменте, в моменте мы находимся только в состоянии чувствования. А когда мы находимся в состоянии чувствования, тогда... Мы делаем только истинные вещи те, которые для нас актуальны на данном этапе нашей жизни. И эти решения, эти действия, эти высказывания, э, те люди, которые приходят к нам в этот момент, это истинно правильные для нас на данном этапе. И здесь сомнений быть даже не может. И... Э, Не, не прочитала, что там насчет свербит. Вот. И хотелось бы, наверное, еще такое добавить, что очень много рассказывают состоянии, что нужно жить в моменте, нужно жить без мысли, нужно еще что-то. И такие приходят всякие различные дебри, что там ой, без мысли жить невозможно, там, или кто-то начинает говорить, там я без мыслий, там, могу вот такое-то количество времени проводить там я еще что-то я сейчас могу сказать абсолютно точно ребят что без мысли мы вообще в принципе должны не том что должны а мы способны жить без мысли постоянно и когда у нас идут мысли это не говорит не о том что мы такие умные что мы идем там какой-то умненькой дорожкой, умненькой тропой. Это говорит о том, что как только у нас появляется мысль, мысль нас всегда выстегивает из момента. То есть как только у нас мысль крутятся в голове, мы не живем. Тогда жизнь живет нас. И очень много вопросов возникает тогда. Как же быть, Вот как же решать социальные какие-то аспекты? У нас столько, столько планов, столько целей. Как их делать, если мы не задействуем мысли? И вот как раз в этом моменте, когда вы начинаете жить через чувствование, когда вы начинаете понимать себя, когда вы научаетесь э, полноценно жить именно э, из чувствования своего аватара, то тогда все, все складывается вокруг вас именно таким образом, который нужно только вам, который истинно нужно вам, не навязанно социумом, не навязанно близким, не на... близкими, не навязанная а, какими-то социальными устоями, критериями, шаблонами, а именно та жизнь, которая нужна вам. И вы начинаете ее осознавать, то есть вы начинаете отбрасывать какие-то шаблоны, которые говорят, вот чтобы так жить, нужно сделать вот это, вот чтобы так же, ты должен ты должен выглядеть вот так вот, вот чтобы также ты должен вот м, видеть вот такие-то вещи. Нет, ребят, никто ничему не должен. И когда вы вот это вот все, когда вот эту шелуху с себя снимаете, тогда у вас не остается ничего, кроме истинного себя. И как только вы себя находите во всех гранях, то есть себя, чтобы найти во всех гранях, это когда вы себя четко понимаете. Кто вы? как вы чувствуете свое тело, как вы чувствуете самого себя, как вы чувствуете себя вне тела и в теле, как вы чувствуете э, этот мир, который находится вокруг вас. И когда вы себе четко и ясно приходите к самому себе, у вас отпадает, у вас отпадает оценочность, и у вас отпадают любые материальные аспекты. То есть они для вас настолько не важны, и когда отпадает вот этот вот последняя зацепка, материальный аспект, когда это не некоторые говорят, ой, как же мы будем так без материи. Я не говорю, что отпадание материального аспекта, это значит, нужно пойти на картонки на помойке спать. Я вообще не про это. А когда он перестает вас уже держать, когда вы четко понимаете, что у вас будет то, что вам нужно, и вам за этим не надо бежать, и тогда вы можете уже настолько расслабиться, вам будет без разницы, кто у вас что -то думает. То есть вы начнете уже быть в себе. Вам уже не нужно будет делать какие-то какие действия, чтобы, не знаю, накормить семью, еще что-то. Потому что вы будете настолько честны перед собой, и когда вот эта вот честность вас накрывает тотально, то у вас наступает уже абсолютно другая жизнь, абсолютно, абсолютно другая грань. И чтобы прийти к тотальной честности, это, это тяжело во многих, во многих моментах, потому что, когда начинаю разговаривать с людьми, они говорят, так я вот могу признаться во всем, с чем угодно. И когда начинаешь их видеть, а их на каком-то этапе, начинаешь, начинаешь видеть людей прям И ты понимаешь, что он не готов даже себе признаться в том, кто он есть, и он до сих пор живет вот в этом вранье для самого себя. Как он может прийти к той жизни, которая ему нравится? Это практически нереально, потому что он уже себе даже не может признаться, что он хочет. А себе не может признаться, что он хочет, только лишь потому, что если он себе признается в том, что он хочет, то тогда ему нужно будет перестраивать всю его жизнь, перестраивать все вот эти наработки, которые он строил по кирпичику годами. Когда он выстраивал отношения, когда он выстраивал какой-то материальный фон, когда он выстраивал базу с теми людьми, с которыми он сейчас общается. И чтобы вот это вот все разрушить это не каждый на это готов пойти хотя многие говорят что да я готов это, это отслеживается вообще абсолютно во всем когда человеку говоришь как бы, «Ну, вот хочешь вот этого У нас же, не знаю вот, например те люди которые смотрят вот этот канал большинство знают что такое слово автономия да? и они предполагают что автономия это там не есть один день там или начинать там голодать что-то сколько-то дней, не важно сколько, вообще абсолютно не важно. И у них даже нет понимания, что есть на самом деле. И они не хотят видеть эту правду, не хотят видеть эту истину. То есть они начинают, начинают спрашивать, какие когда им говоришь, что, ребят, еда отваливается, действительно отваливается только тогда, когда вы начинаете осознавать эту жизнь, когда вы уже наигрались в игру еды. И тогда эта еда начинает отваливаться. Вы думаете, кто-то это принимает? Да как бы не так. Они начинают дальше быть. А вот если у меня наш седьмой день слабость, если у меня интоксикация, если у меня еще что-то. Ребят, я вас уверяю, что если вы переходите, если вы идете через осознанность, через пробуждение, через любовь, то у вас побочным эффектом вылезает отказ от еды, потому что это вам становится неинтересно. И когда вот эта побочка срабатывает, у вас нет никакой интоксикации, у вас нет никакой потери веса, у вас этого ничего нет. Но это будет только тогда, когда вы действительно придете, потому что вы настолько тормозите, вы настолько не готовы к этому прийти, вы настолько упираете, что вам говорит одно и то же фразу. А вы через, ну, не знаю, там я могу месяц толдычить одно и то же, а через месяц, через два вы спросите, а как вот это? То есть до вас не, доход, не доходят элементарные вещи не потому, что вы тупые, а потому что вы не готовы их принять. Вы настолько заблокированы внутри, и вам проще сидеть в этих голодовках. Вы собираете себе лагеря. Кто поедет там, автономить, мы вот едем туда-то, там палатки, непалатки, там коттеджи, да хоть что. И вы собираетесь толпами, чтобы поехать и поголодовать. Это, конечно, клево, это классно, когда это идет на исцеление какого-то заболевания. Это, безусловно, я даже нисколько не хочу это принижать. Но это не про автономию, это не про то, что вы сколько-то времени проголодовали, а потом вы будете выходить в, в, в те режимы, которые можно жить без еды и без жидкости. Это вообще не про это. И здесь большинство людей просто голодовщики. Вот им говоришь, что вы не выйдете на автономию. На автономию, вот если жизнь без еды и без жидкости, можно выйти только, если тебя выбрасывать, когда у тебя выбор между смертью и смертью. Не между жизнью и смертью, а между смертью и смертью, когда ты понимаешь, что здесь ты умрешь 100%, тебе дали, например, врачи такой-то срок, а здесь ты либо умрешь, либо, может быть, у тебя такая маленькая-маленькая надежда, возможно, у тебя что-то исцелится, возможно, ты что-то оттянешь еще, какой-то какой срок. И вот через это ты можешь зайти в жизнь без еды и без жидкости. Но как только ты чувствуешь, что ты исцелился, как только ты чувствуешь, что тебе стало легче, как правило, все начинают есть, их выбрасывать И второй-третий раз зайти уже очень тяжело, практически невозможно но если ты четко осознал, куда ты идешь, если ты четко принял самого себя, если ты идешь через осознание, если ты идешь через пробуждение, если ты идешь через любовь, но любовь, ребят, многие же даже не понимают, что такое любовь. Любовь это, думаю, там ну, ну ручки поцеловал, там гормоны какие-то, счастья, радости от другого получил, и все вот она, любовь. Любовь это вообще не про это. Если мы говорим о тотальной любви, то это вообще не про это. И вот когда ты это осознаешь, когда ты понимаешь, что такое вот это зайти через любовь, то тогда ты выходишь на следующий уровень себя, и у тебя игра в еду отваливается. Ты можешь есть, а можешь не есть. Тебе без разницы, тебе это не актуально. тебе Это, ну, это то же самое, что ты взял пластмассовую ложку, ты можешь ее облизать, а можешь не лизать. Для тебя это не сыграет никакой роли в твоей жизни. Тебя никто не спросит на улице, как только ты вышел, ты, тебя не докинутся там, не, не знаю, там миллион соседей, и не, не, не начнут спрашивать, а ты сегодня ложку пластиковую лизал? Но это же бред, это никому не нужно, это никому не интересно. И вот когда вы выходите на этот уровень, это и есть уровень то, когда для вас это неинтересно, когда для вас это не актуально. И именно поэтому я и говорю, что есть такие способы, чтобы туда выйти. Именно поэтому я говорю, что есть такие варианты, что туда выйти. И я и слава э, готовы в, в эти состояния вас водить, если вы по-честному готовы туда идти. Если вы не просто так, ой, наверное, я поиграю. Вы же идете туда не для того, чтобы ваш мир изменился, вы идете туда, чтобы не есть. А чтобы не есть, это не сама конечная цель. Это побочный эффект самого себя, когда вы становитесь абсолютно другим. И тогда это есть. И да, есть на сегодняшний день есть такие люди, которые зашли именно через это, через осознание, через пробуждение, через любовь. И когда для них а, игра в еду стала неинтересна, они перестали есть. И у них идет день, два.. 5, 7, нет интоксикации, нет потери веса, нет вот этих вот всех игрищ в голодовку, и они отсутствуют. Потому что это другой уровень познания, когда ты просто понимаешь, что тебе это просто неинтересно, ты вырос уже отсюда, и ты уже не оглядываешься, не, та, не тянешь этот чемодан без ручек, и вот это как раз про другое. Светик, что это за такая любовь? Вот, допустим, я готов, да, сейчас туда шагнуть пойти, да. Как вот мне понять, что я именно правильно, ну, как нашел вот эту правильную любовь, через которую я смогу пройти и перестать есть? Вот как, как вот здесь немножко, да, и заранее ну, ребят, давайте я скажу по-честному, вы, вы, конечно, можете хоть что придумывать, но за 30-40 минут рассказать о том, к чему я шла два года, я просто физически это не смогу. Одно дело, когда мы с вами там несколько дней крутимся в одной, в одной, одной, в одних и тех же энергиях, и я вижу, например, вы не осознали какой-то какой-то момент о чем я говорю я же это чувствую и я обратно к нему возвращаюсь и вытаскиваю вас туда оттуда вернее и мы тогда пробиваем эту брешь это одно а когда вот ты сейчас спросил я тебе как это расскажу любовь это про другое когда мы говорим про тотальную любовь это не про то что что бабочки в животе это не про то что тебе становится все прекрасно запомните ребят где прекрасно там и ужасно как только вы впадаете в любой э, плюс-минус, как только вы впадаете в плюс, как, как говорят, ой, пробуждение – это когда все великолепно, когда ты все любишь, когда у тебя все играет другими красками. Но когда у тебя играет другими красками, то есть ты себя загнал в такой плюс, а где плюс, там и минус, то тебя потом выбросит. Просто это дело времени. Когда тебя выбросит? Что сыграет твоим триггером, что тебя выбросит в эту нелюбовь? А любовь это просто про тотальное, про тотальное принятие к саму себе. Я кажется, попробовала объяснить себе э, ребятам в закрытом клубе, что такое про любовь. Но э, просто я элементарно, во-первых, сейчас не успею, а во-вторых, э, не не ну, готова примерно... то, чтобы не перефразировать Светик, я понял уже, о чем ты говоришь. Просто, если хочешь, можешь еще коротко что-то сказать, чтобы как бы какое-то ну, понимание было. Ну, коротко, коротко да, я да, сказала, да. Как... да, Андрюш, смотри, коротко, я же сказала, я же, все время... я же все время говорю, меня же почему многие не любят? Они же как говорят, ой, вы не автоном. Хорошо, не автоном, не автоном. Я вообще с этим не спорю. У меня уже вот на... настолько фиолетово. Ой, вы там не... не, не, не это не пробужденные или как-то называется, неосознанно, они не матерятся. Ой, вы там не это, они не ругаются. Ой, вы там не то. То есть, представь, они уже, смотря мои ролики, почему-то смотря мои ролики, они уже свои ярлыки на меня навешивают. На меня навешивают только лишь для того, чтобы оправдать себя. Вы же по-честному себе не говорите. Вы же вот услышали что-то новое, вы слышали, вот кто-то начинает там про бабочки, там, я не знаю, про бабочки в животе, про фиалками, и вы такие, о, это любовь, мы побежим, побежим туда. И все, один глаз в жопу, другой в Европу, и понеслись за этим человеком, потому что он вам говорит прекрасное, потому что в вашей жизни нет прекрасного, у вас все на вранье. Просто на, на фундаменте вранья все замешано. А когда вы начинаете из себя вот это вот доставать, вам же неприятно становится. А когда неприятно становится, что вы делаете? Я не буду с этим человеком общаться, я не буду его слушать. Он неприятные вещи говорит, он матерится, он вообще то есть говорит, а я уже все в себе проработал. Я весь такой идеальный, я, весь, я все в себе проработал, но вокруг меня полное говно. У меня говняная работа, у меня друзья никакие, у меня родственники мои, близкие, там меня постоянно теряют. У меня тело не такое, как бы я хотел, у меня нет возможности на то, так задумайтесь почему? Потому что вы живете в этом вранье. И единственное, что вы можете, это посмотреть на замечательного человека, которому будет сидеть в камеру улыбаться и говорить, что жизнь прекрасна. И вы будете думать, да, я вот такой благой, я пойду таким путем. Да не пойдете вы, пока вы себя не вскроете, вы никуда не пойдете. Я это очень хорошо вижу, я же вижу на марафонах, я же вижу э, на, на ретритах, я вижу на консультациях, я вижу люди, которые говорят, я готов скрываться. Ему говоришь вот так, так и так. А он потом говорит, ну как бы нет, я же это ведь все прошел, нет, это не так. А ты понимаешь уже, что он если в себя не вскроет, он дальше никуда не пойдет, все, он застрянет, он пошел в отрицание, потому что для него это, ну, не, не такой, не хороший шаг. А Вскрывать себя это же не так просто. Мы же говорим не просто о том, чтобы сказать, скажи себе по правду, что ты вот такой вот. Это же не про это. Это когда начинаешь разбирать там, почему у тебя родственник умер и что с тобой происходит. Когда начинаешь за живое, тебе и так больно, а ты на эту мозоль начинаешь на ней прыгать и танцевать. Кто это выдержит? Да мало кто. Выдержит только тот, кто готов идти к самому себе, кто готов пересматривать этот ракурс кто готов понять, что нет боли, нет печали, нет вот этого вообще всего. Это просто надуманное, чтобы нас держать на, на, на, на поводках. Это же очень удобно. Людей на чем держат? На боли. Зачем человеку болезнь? Болезнь нужна только лишь для того, почему мы каждый холим и лелеем эту болезнь. Почему мы идем в голодание, когда нам становится херово? И мы все равно, ой, мне так было великолепно на сухих днях. Какого хера ты вышел, если тебе было так великолепно? Че ты врешь? Да ты чуть с ума не сошел, пока ты распаковка начинается. Все, ты, ты к ней не готов. И тебе дело просто начинает давать вот эти вот сигналы, тебе просто начинают либо болезнь, либо какие-то, не знаю, там неприятные ситуации. Ты их дожидаясь, ты дожидаешься их, чтобы ощутить себя здесь живым в этом мире. Иначе ты понимаешь, что ты никому не нужен, потому что ты себе это не нужен. Ты же себе по-честному ничего не можешь говорить. Кто тебе что по-честному скажет в глаза? Ты кому нужен, чтобы тебе вообще что-то в глаза говорили. Ты себя обесценил в ноль, а ноль, умноженная на ноль, всегда дает ноль. Кому это приятно слушать? Никому. И когда идет эта распаковка, распаковка идет не через поглаживание. Нет через поглаживание. Нет такого, что если бы через поглаживание шло, то у нас каждый бы распаковывался, там, я не знаю, влюбился в кого-нибудь, все распаковался. Там или какой-нибудь приятный момент у тебя случился, все, ты распаковался. Но такого же не бывает. Почему распаковки идут у людей, которые, например, при смерти? Почему распаковки идут, когда у них... Какая-нибудь случается ситуация, которая прям вообще их выстегивает так, что там трудно такого представить. Только тогда идут распаковки, только тогда человек осознает, что он вообще сам для себя. Только в этих ситуациях, когда ты переступаешь грань самого себя, а через вот эту вот навязанную любовь, которые не могут понять потом, нам, нам навязали любовь в свое время, что любовь должна быть вот такая. А потом, когда мы начинаем немножечко так глазик приоткрывать, пробуждаться, мы не понимаем уже, что такое, где грань между любовью и эгоизмом. А где, что такое полюби себя? А что такое женщина? А женщина должна отдавать, а мужчина тоже должен отдавать. Вот такие раздатчики стоят, отдавальщики. Мы даже не понимаем, что для кого нужно. Мы думаем, что если мы кому-то что-то отдали, мы молодец. Мы же только для галочки многие вещи делаем. И когда говорят, нет, я, вду, я только от чистого сердца, я помогаю только от чистого сердца. Я никогда не делаю, чтобы мне сказали там хорошо. Но ты же, блин, загляни внутрь себя, что ты делаешь от чистого сердца, кому ты помогаешь от чистого сердца. Ты же изначально уже смотришь на этого человека, как на человека ниже тебя. Ты понимаешь, что тебе нужно ему помочь, потому что он не выкарабкается. Это чему не выкарабкается без твоей помощи. Ты звезда. Я не говорю сейчас о детях, да, которым мы определенный момент помогаем. Я говорю о взрослых людях, достаточно состоявшихся. Когда мы говорим, что я такой хороший, вот я вот помогаю, помогата. Вообще не про это. Можно, почитаю вопросы, если не так? Развлечения, придуманные людьми, как бы они при этом не извращались, всего лишь жалкие потоги забыться, не выходя за пределы порочного круга питаться, чтобы жить и жить, чтобы питаться. Остановим. Мария, Солнце, Вода, ты солнышко. Так можно вырасти и из тела, и жизни. Станет все неинтересно. Не-не-не, ребят, тут вообще не про это. Станет все неинтересно, это когда вы заходите не через любовь. Когда вы заходите через любовь, когда вы, на, на, когда вы получаете свою вторую половину, когда вы открываетесь перед энергией, то есть женщина перед мужской, муж, мужчина перед женской энергией, тогда у вас уже и начинаются другие игрушки. Тогда уже начинается истинный интерес. И когда говорят, что истинный человек, там, он цельный, в нем есть и женская, и мужская энергия, ему не нужен никто, да, на каком-то этапе. Но потом из него, когда начинает уже из изобилия выливаться, это через любовь, энергию у женщины, женского, мужчины, мужская, то тогда нам, им нужно объединяться. Я тоже на каком-то этапе думала, что мне, да зачем мне это нужно, я абсолютно цельная, я могу сама быть с собой, я вот вся такая замечательная, я там богиня, мне никто не нужен. Но этот этап проходит, если ты дальше начинаешь над собой работать. Это этап. У нас нет конечной точки. Это все этапы. И до какого этапа вы готовы дойти, это только ваше решение. Вы можете играться в одно, вы можете еще что-то делать, вы можете играться в оскорбление, вы можете играться в то, чтобы найти что-то, не очень лицеприятной в каком-то другом человеке. Это же всегда закрытие себя. Когда мы начинаем говорить, а вот ты, вот такой вот. Это же про закрытие. То есть, если ты не хочешь, мне интересно смотреть, ну, например, про себя, мне интересно смотреть мои ролики. Но ну, не насилуй себя, ну, зачем это делать? Ну, возьми и выключи. Нет, мы досмотрим, напишем говно, потому что это вот нам нет, как бы не резонирует. А пишем говно, потому что мы понимаем, что есть где-то здесь то, за что мы не можем зацепиться? И это всегда так было. Можно или вопрос задать? Да. Говорите, говорите. А кто будет задавать, я или девушка? Смотри, меня заинтересовал такой вопрос. Ты говоришь, распаковка происходит только через сложности, переживания, трудности, ну вот какие-то негативные. Не, а не, мы, не сказала, нет, что не через... Не только да. через это. Я сказала, вот, что через поглаживание не проходит. Пока вы себе вот, не вытащите вот все интересует. говно. Меня интересует именно через поглаживание. Может через хорошее произойти распаковка качественная? Ну хорошо, как вы себе скажете? Вот я вот такой весь хороший, я не понимаю, как происходит распаковка. Я такой хороший. И будете сидеть, думать, да как же я такой хороший, я ничего не вижу. когда вы себе скажете, да что такое это? Да почему у меня, если, почему у меня постоянно включается хороший, мозг, что я не могу прийти к самому себе? Если я что хороший, я такого сделал. Меня окружают тоже хорошие. И я распаковываюсь уже как бы ну, в хорошее. Я не говорю, что распаковываться нужно в плохое. Почему вы я должен видите, говорить, что вокруг меня кто-то плохой, ну что-то плохое? Я не говорю, что вокруг вас что-то плохое. Я говорю, что через поглаживание вы все равно не придете. Вот вы, вот вы говорите, что вот у вас, вас, вас окружают хорошие люди, что вы весь замечательный. Это же здорово. Я, я разве против? Ну, пожалуйста. Только вы почему-то хотите прийти к неедению, но к нему прийти не можете. А что вам мешает? Все у вас замечательно. Так я не ем, мне не хочется. Ну сколько вы не едите? 20 часов? Понятно, что вы не едите. Но когда вы не будете есть там пять лет, вы скажете так, нет, я вот пришел через... Вот Мне вообще все классно. Ты вообще не права. Да, я тогда скажу, ну да. Не, ну я же говорю, не что неедение – это побочный эффект. К нему нельзя идти. Это бесполезно. Вы никуда не дойдете. Это просто игра в одни ворота. Ем я или не ем, я ничего не приобретаю, не теряю. Тут вопрос совершенно в других э, действиях. Еда, если влияет на меня, если она требует к себе внимания, то да, я ограничен. А если она не требует ко мне внимания? Мне не важно. Это же вранье. Вы сейчас же врете? В смысле? ну вы покупаете еду? Вы на нее зарабатываете? Нет, нет, не покупаю. Ну хорошо тогда. Тогда, может быть, я не знаю. Нет, здорово тогда, если так есть. Я, я, же не к тому, что я хочу всех подвести. Под... Я вообще никому ничего не хочу доказать. Я же рассказываю свой опыт, и я говорю, как можно дойти через это. И вас же задевает то, что я говорю, что вот вы врете, а вы говорите, нет, я вот честный, я вот это. Я поверьте, если ко мне придет кто-нибудь там на ретрит, на, на какую-нибудь беседу личную. Я в любом случае вас раскручу, и вы поймете, что такое вранье. Вы, когда вы это осознаете, у вас распакуется, вы другой начнете, вы по-другому начнете видеть абсолютно все. Я-то раньше же такая же была. Я, я а же раньше не была. Друг. Я же честна перед Подождите, давайте не в параллели, а то никого не слышно, ни меня, ни вас. Я не к тому, чтобы я кому-то сказать, что вот ты не так делаешь. Да замечательно. Если вокруг вас светлые люди, если вы распаковываетесь через какие-то приятные моменты, это здорово. Я же говорю про свой опыт, про опыт тех ребят, которые рядом со мной. И я их скрываю таким образом, потому что я сама так скрывалась. Потому что я не видела ни одного, который бы через любовь и через ромашки пришел к каким-то таким глубоким состоянием, который бы перестал как побочный эффект расценивать игру еды, я таких не видела ни одного. И вот то, что вот я много, я сейчас уже не смотрю, ни, ни автономов, ни, потому что я вот смотрю, я вижу, что просто вранья столько. И начинает вот кто-нибудь одну тему выпустил, какую-то более или менее интересную. И все, и начинают все ее мусолить с разных сторон. А вот у меня... Свет, автор... Светик, смотри, вот человек задал вопрос, вот что ты скажешь, врет он или нет? Вот человек задал вопрос, говорит, что так есть. Вот ты со своей точки зрения, как, что ты думаешь по, не, по, по его поводу, вот, про него, что, что, что он ест... делает? Врет он или нет сейчас? Не поняла, что как он есть? Нет, врет он или нет? Вот он сейчас говорит, что он якобы не врет, что у него якобы все хорошо. Вот ты думаешь, что по этому поводу? А, я вам могу сказать, ребят, абсолютно точно, если у человека вот прямо совсем все хорошо, прям вот вообще в идеале, он бы здесь не сидел, ему бы было срать на вас, на всех. И на меня в том числе. Это я вам говорю однозначно. Значит, нет, я не э, Слушайте, я не вру, э, не принципиально не вру. Я просто не вру, в это у меня нет необходимости. Я захожу в чаты сюда, часто, очень часто захожу. Мне это нравится, мне на вас не посрать. Вы мне дороги, я вас люблю, вы мне нравитесь. Поэтому, извините, у меня просто был вопрос, можно через хорошее распаковаться или только через сложности? Можно, не можно. Через сложности, ребят. еще раз говорю, я же вам уже ответ, смотрите, вы меня не слышите, как? Я вам уже два раза сказала, вы мне третий раз говорите через сложности. Я говорю не через сложности, а через правду. А правда чаще всего неприятная, когда себя, из себя вытаскиваешь это вот говнецо скопившееся, утрамбовавшееся за много лет. Но это неприятные процессы. Лев, приведи пример. Пожалуйста, хотя бы один. Как ты распаковался через, через приятную вещь? Вот приведи один пример конкретный. Тю, у... родился ребенок, знаешь, какая-то приятная вещь. Хотя сложная, хотя все там, ну. ну в чем а распаковка это... твоя? А? В чем, в чем заключалась твоя распаковка, когда родился ребенок? Так я сам Просто стал. о тебе, а не о ребенке. Я сам стал ребенком. Я сам стал по-новому думать, по-новому размышлять, по-новому воспринимать. Для меня это ценная вещь. По отношению к еде, как ты распаковался? Как бы это повлияло вот на то, что ты сейчас... Какое отношение к еде у тебя стало? Ну, Мой ребенок ничего не кушает. Я на это смотрю и думаю, ну, это же нормально. Естественно. Подожди, как, здесь, как Лев, естественно? Никакой, здесь никакой распаковки нет. У тебя родился ребенок, и ты приобретаешь новый опыт общения с ним. Это не распаковка, это ты приобретаешь новый опыт. Где здесь распаковка? Света говорит совершенно о других вещах. А я тебе говорю о этих же вещах я стал как ребенок ну ты приобретаешь опыт это не распаковка в общении с ребенком а света говорит о, о работе над собой сам собой она не говорит там вот у кого-то кто-то машину купил и сейчас он там я не знаю стал шумахером и потом ты говоришь, что ты э, не покупаешь продукты, а э, как ты ешь? Ведь ты ж питаешься. Ты же не автоном, ты ж питаешься, Ты ж ешь и продукты ешь. Где ты их берешь? И зачем ты, а ты... их берешь? Тут по внутренней работе идет именно так как ты для того. Как прийти к тому, чтобы не есть? А ты говоришь о каких-то других вообще вещах, понимаешь? Я вообще не понимаю, о чем мы говорим. Давайте передадим слово Свете, а мы потом разберемся. Пусть Света договорит. Света, продолжай, пожалуйста. Да, ребят, я как раз к этому и веду уже несколько несколько эфиров я вам могу сказать прямо вот, однозначно сто процентов что человек может жить без еды и без жидкости и без сна это это сто процентов но если вы будете заходить через голодовки когда вы там эти каскады делаете когда вы идете в аскезы какие-то что вот я не ем вы, наматывание часов и что мне делать чтобы не есть там я пойду прогуляюсь прокатаюсь еще что-то там где то это все ерунда. Когда вы осознаете себя, что такое осознать себя, что такое распаковать себя, это правильно, Влад это распаковка себя, когда вы начинаете работать над собой, когда вы по-честному себе в каждом моменте начинаете вытаскивать то, что в вас скопилось. И причем на каждом уровне осознания, вот это вы думаете, что вы проработали ситуацию, а она на следующем уровне осознанности вас самих раз и вылезает новый пласт. Вы думаете, блин, так вот вроде все уже проработал, вот уже все вроде досконально, а нифига, у тебя вылезает следующее, и ты вот это вот работа, ты, когда ты начинаешь по-честному, сначала это тяжело, потом ты привыкаешь к этому, и у тебя идет, идет, идет, Вот это, ты выходишь, ты выводишь себя на новый уровень, на новый уровень себя, через честность, через тотальную честность. И когда ты выходишь через тотальную честность, у тебя начинается вот это вот пробуждение, ну, как общее слово, да, вот это, у тебя начинается вот это вот пробуждение. И когда ты вот пробуждаешься, когда ты понимаешь вот эти вот моменты, когда у тебя уходит оценочность, когда у тебя уходит важность, когда у тебя уходят многие моменты, на которые, которые ты, ты видишь игру других, ты уже, ты уже становишься. Ты уже не играешь, ты уже видишь, как, как играют другие. Ты, ты наблюдатель за, за игрой других. И когда тебе что-то человек говорит, да я прям честно, я вообще молодец с тобой, а ты видишь, что это не так. Ты можешь ему это сказать, а можешь не говорить. Не всегда нужно залезть в его жизнь. Ему комфортно в этой игре, пусть он играет, наиграется, выйдет. Просто некоторые говорят, я наигрался, вытащи меня. Ты говоришь, ну давай руку. Он говорит, ну как, вот да давай без руки, с рукой я могу. Нет, это не про это, ребят. Вот когда ты понимаешь, что ты уже видишь игру другим, тогда у тебя начинается распаковка любви. И когда у тебя идет вот эта вот распаковка любви, когда ты четко осознаешь, что такое энергия мужская и женская, только через любовь ты можешь зайти в состояние вечности, когда ты осознаешь, что твой аватар, твое физическое тело может жить другое количество времени, так назовем давайте, да? только через любовь, потому что что бы мы ни делали, вот смотрите, если что стремится мужчина и женщина, как правильно, это найти свою вторую половину, потому что что бы он делал, вот дай тебе миллиард рублей, хоть кому, дай миллиард, ну сколько ты их будешь, там, не знаю, миллиард, триллион, секси, неважно сколько, но ты будешь ходить, ездить, кутить на самые там, дорогие там, пляжи, там э, личный самолет будет у тебя там, вот такой, которых никого. То есть ты будешь их тратить, но ну сколько ты так будешь жить? Ну 50 лет, ну 100 лет, но ну тебе же надоест. Ты не пойдешь в это дальше, тебе уже все это обрыгнет, нафига тебе нужно? Почему вы говорите, что мужчина или женщина, они цельны? Он сам по себе, когда он один, ему становится в какой-то момент это все неинтересно. И когда вы это осознаете, когда вы распаковываете себя уже с другой стороны, со стороны любви, тотальной любви, когда вы начинаете как маячок светить для своей второй половины, да, как бы оно уже банально это ни звучало, тогда вы понимаете, что у вас уже начинается следующий уровень игры, ваша игры, не вы вступаете в игру, вы в своей матрице уже. И тогда вот это вот состояние личности, когда вы идете уже вдвоем, Тогда для вас неинтересно становится еда. Это проверено, ребят. Вот этот момент проверь. И через вот это вы выходите уже до те... То есть для вас уже игра еды неинтересна. Она тотально неинтересна. У вас нет никаких вот этих вот игрулечек вот этого низшего уровня, когда там, говорят, вот чтобы слюна пошла, нужно вот это. Чтобы там вот это было, вот нужно вот это. Это уже неинтересно становится. У вас уже организм на это... Вот на это ваше внимание от, оттягивать не будет, потому что ему уже не интересно. Он отыграл эту игру. Все, она закончилась. И тогда вы входит. Это я вам рассказала просто по полочкам. Вот это вот расписала, как оно идет. Конечно, я как бы досконально сейчас на эфире это не смогу сказать, потому что как ни крути, мы все равно разные. Мы все абсолютно разные. У нас, вот, у нас есть какая-то база своя, это база наших тараканов. Но чтобы каждому таракану... То есть один, один хорошо там достает свою какую-то э, какую задачу, да, а другой не может ее увидеть. Вот не может, и все, не потому, что он такой глупый, а потому, что он еще не наигрался в нее, он не готов ее отпустить, он не готов выйти на следующий уровень. Ему уже комфортно так. Ему комфортно, он здесь герой, он здесь... Все, он на этой площадке игровой, он здесь все знают, он знает все фишки. Он знает, как летят кубики. Он все знает, ему удобно. И он говорит, я хочу на следующую игру. Да не хочет. Если хочет, он переходит. И это очень легко. Это просто прощелкивается моментально. Если ты к этому готов. Это то, что я говорю про уровни. И кто готов к ним, те, те берут и делают. Нет, нет барьеров. Не бывает барьеров. Барьеры, барьеры, ограничения. И все, что мы себе придумываем, это мы себе придумываем потому что нам это удобно. Вот там Если... Станислав держит руку, Светлана. Ага, да, а, ты готова. Дадим ему слово. Станислав, говорите. А это вот меня слышно? Да. Ну, давай, слышно. Добрый вечер, Свет. Вот такой вопрос. Если заход вот в это состояние, он как бы, ну, такой... Основательный, да, чтобы укорениться, там, он э, должен быть через как бы, осознание себя, через эту перепрошивку, распаковку, о чем сейчас этот разговор идет. То есть только тогда, как бы происходит переход на следующую ступенечку, то э, заход, допустим, в сухие дни вот эти вот все эти там ломки, аскезы он для чего тогда? К чему ведут это сухие дни э, в, ну, в длинной, в долгой перспективе? Если а, через них ответственно... все равно не зайдешь. Нет, это же сухие дни, они же нужны не для того, чтобы зайти в неедение. Вы просто неправильно понимаете, что думаете, что вот я сейчас вот, а, в сухие дни позахожу, и мой организм скажет, а как бы, ладно, давай пойдем в неедение. Это же не про это, это же про то, что сухие дни очень хорошо помогают нашему организму исцелиться от каких-то недугов, очень хорошо помогают. И когда мы исцеляемся от каких-то недугов, то наше физическое тело, нас не оттягивает на себя внимание, и тогда мы можем а, благо, более благоприятно распаковываться, идти через распаковку, через осознание себя. Если мы больны, то мы ничего, нам какая там распаковка нафиг, у нас боли, у нас неполноценная жизнь, у нас постоянно что-то, что-то нас напрягает, и тогда очень тяжело становится. А через сухие дни, тогда мы можем избавиться от каких-то своих заболеваний. А если нет заболеваний? Если нет заболеваний, но ну, если нет заболеваний, ну, я не знаю, как бы, иди через другое. Ну, ты через, если нет заболеваний, как бы, зачем, что ты, что ты, какую игру играешь вот эти вот сухими днями? Что ты делаешь? Ты по несколько дней заходишь в сухие дни, тогда чтобы что? Какой у тебя процесс этого? Ну, получить, понимать те состояния, о которых вы говорите. То есть это интересно. Ну, они частично ловятся, но очень, ну, очень буквально тут на, там, на 2%. Эти состояния можно получить, когда ты выходишь на другой уровень себя. Ты можешь просто минимизировать еду. Не обязательно. То, есть, то, что, то что ты выходишь в сухие дни, это не говорит о том, что ты прям становишься каким-то другим и все. Просто сухие дни очень часто, вот так как уходит у нас вот этот процесс жевания, у нас вскрывается, выплывает все время наше гнилье. Вот это вот выплывает. Mm -hmm. Потому что ты не знаешь, куда себя деть, ты же все, начинаешь там, ой, вот, вот, вот, надо вот это вот поесть, это не поесть, все. ты начинаешь нервничать, ты начинаешь срываться, ты еще что-то. Ты начинаешь распаковываться. Это тоже идет твоя распаковка. Просто мы говорим, что ой, тело вот ничего не хотело, а голова э, голова не дала. Ну, блин, чем вы постоянно расчленяете себя? Это же ни к чему тоже не приведет. Тело отдельно, голова отдельно. Вот я не тело, тело не я. А что тогда тело? Кто ты тогда? Ну, выйди из тела, положи его в шкаф. Сегодня, сегодня вот не нравится это тело, завтра другое одену. Послезавтра там на Велбере себе новое тельце заказал. Ну что, что вы себя разъединяете? Мы, разъединяя себя, хотите прийти к себе к цельному. Как это так? Ну вот, то есть если нету там недугов каких-то, от чего хочешь там полечиться и прочее, ну, избавиться, то в данном случае сухие дни – это практика, ну, таких э -э распаковка, но через телесную, через заход, через вот это, да, и вот э, какие-то там ну, неосознанные распаковки идут. Вот так я понимаю, правильно? То есть оно приближает… Но, но самое главное не заиграться. Смотрите, люди же начинают вот в это вот голодание играть годами. Мне да. же пишут, люди говорят, что «Ой, мы вот того-то послушали, и столько-то лет назад начали практики сухих дней». И на сегодняшний день, как правило, ко мне уже приходят люди, когда у них уже психика э, прям совсем выстегнутая, когда у них физическое тело в очень пла плачевном состоянии. И тогда они говорят, я понимаю, только сейчас, говорят, я понимаю, что вот мне вот это не помогло, так скажем. Да, это классно, когда вы четко осознаете, что вам и зачем. Но есть ведь люди, которые годами в это играют. Вы годами-то, зачем в это играть? Если вы хотите идти, приходите к себе. Но не можете вы, но есть же люди, проводники, которые вас приведут. -светик я, понимаю, Светик, я правильно понимаю, это цель и направление всегда важно, чтобы как бы не затеряться вот в этих, о чем Конечно. сейчас человек спрашивает. Да? Конечно. Очень четко нужно понимать, что это такое, потому что если в одну и ту же игру играть, ну ты, блин, я говорю, люди-то ведь годами сидят на этом. И они даже не осознают, для чего им это. Они дальше, вот я уже вот столько-то времени в сухих днях, а я вот уже вот столько. Ой, какой вы молодец, а у меня вот только столько было. Для чего? То есть смысл не наматывать э, время, ну, то есть там количество часов дней, а следить за собой, то есть что поднимается, и вот отслеживать свои мысли, то есть куда меня там колбасит, куда швыряет, то есть вот это имеет значение, правильно понимаете? Абсолютно верно, абсолютно верно. Но вы можете туда заходить не через э, неедение, вы можете туда заходить через э, осознание себя. Через осознание себя вы можете очень четко проходить вот эти все этапы. И, для, и от вас тогда вот эта вот игра, вот эта вот побочка еды, она просто отвалится на каком-то этапе. Но пока вы в нее не наигрались, вы же играете через, через игру еды, вы играете в игру себя. Mm -hmm. Потому что если бы вы э, осознавали бы какие-то моменты, то вы бы уже, не знаю, там, ну, через год, пусть даже через год, вы бы через год уже стали гуру, если бы каждые там, два дня вы, о осознании, о осознании, о это. Но у вас же этого не происходит, задумайтесь, почему. Если здоровое тело, если нет вот этого, значит, нужно как-то по-другому идти. Если вы ходите, и вы понимаете, что вы ходите по кругу, ну сколько вы будете ходить, год, два, три, или вы все-таки подумаете, не-не-не, здесь где-то должна быть тропинка, нужно оттуда выходить. То есть сухие дни-то вспомогалочка, а как бы основная работа да. ⁇ это, ну, условно, там, какая нибудь не знаю, медитация, Безусловно. либо внешняя помощь там кого-то, кто, ну, твоя, допустим, да, или кто умеет, то вот дальше Безусловно, прошу. да. У меня на ретритах ребята чаще всего на сухих днях, но на сухих днях не потому, что раскачать тело, а на сухих днях потому, что начинается вот эта вот нервозность, проходит вот, это вот, сервис, вот эта вот хорошесть. Которые это о я вот весь такой благой, я весь такой хорош. И на третий день, на, на второй, на третий день они на, могут друг друга матом покрывать. Ты меня бесишь, могут спокойно подойти и сказать. То есть у нас это, это приветствуется, чтобы каждый говорил то, что есть. И все, и на второй, третий день они начинают это вот распаковка, у них начинает это вот выходить. Все вот это вот говно. И когда оно выходит, ты же, ты же человеку другому говоришь то, что есть не только в тебе но и во всех других и все другие это четко отслеживают на себе И идет очень жесткая проработка но это не потому что мы сейчас раскачаем тело вот сейчас мы три дня не поедем а завтра 23 не поедем ой какие мы красавцы какие мы молодцы это не про это понял спасибо прояснилось Станислав, вот света в самом начале дала очень крутой посыл информационный по поводу состояния безмыслия она как бы если сказать одним словом это наше базовое состояние и вот это очень может помочь в состоянии безмыслия вот очень круто проходит осознанность. Там вот, э, осознанность нарабатывается очень классно в состоянии без, безмыслия. И там вот в состоянии безмыслия ты можешь и э, наблюдать, и как на тебя воздействует там, еда, люди, какие-то события и так далее. И вот Светлана прекрасно сказала, там сразу исчезает оценочность, сравнение, критика, концепции, парадигмы. Все это исчезает. Вот. И там потом гораздо легче, вот э, еда начнет э, отпадать. Вот, вы знаете, я э, пил кофе, то есть ничего не ем, а кофе пил. И в один прекрасный момент я просто э, решил для себя, то есть я в состоянии безмыслия осознал, надо это мне или нет. То есть кофе со мной ничего не делало, это просто был для меня ритуал. И вот когда я перестал уже пить кофе, я испытал большую радость. То есть я понял, что уже и это последняя точка социализации, как бы там прийти в ресторан там, с друзьями и выпить кофе, и мне это доставляет радость. Оно мне уже не напрягает, мне надо было покупать этот кофе, я не знаю, там этот ритуал проводить, а я освободился от этого. И это идет только вот через осознание, не через напряг не через запрещение. То есть я сейчас могу дать себе кофе, но я не хочу. И у меня вот э, усадьба, и у меня там растут помидоры, э, клубника Ну для, э, там, для родных и для соседей посадил. Я утром приду, я смотрю, у меня нет никакого желания. Ни клубнику, ни смородину, ни яблоко. Я просто смотрю на это, ну как на цветы. Я цветы есть не буду. Mm. Поэтому вот вот это состояние безмыслия и вот эта внутренняя тишина, она очень может помочь в осознании и избавиться от зависимости от еды. Спасибо. Я понял. Спасибо вам. А ты, ты тут? Ты над кофе специально работал или оно само у тебя случилось? Да нет, нет я, я не работал. Я не работал над кофе. Просто в один прекрасный момент я э, хотел узнать, у меня есть зависимость от этого ритуала или нет. Я просто с одного дня на другой перестал и я на второй день забыл вообще, что я э, не пил кофе и где-то через полторы недели только вспомнил, что я не пил кофе. Света дает очень крутые посылы, она дает очень такую информацию, но это... Ее нужно просто внимательно слушать. Uh -huh. Ну да, она не сразу доходит. Но она на другом уровне. Ей трудно это как бы. Понял, понял. Спасибо. <къем> ну солнце, давай. Что давать? Не пьешь? Скажи, пожалуйста вот о которых ты говоришь, серьезность и важность, вот, какую роль играют, как... как? Серьезность Серьезность и, и важность. Серьезность и важность? Серьезность серьезность? И важность? Да. А нет да. серьезности и важности. Есть приоритетность, она уже просто серьезность. Что такое серьезность? Серьезная ситуация, кто ее сделал серьезной? Пока вы ее не сделаете серьезной, она не будет серьезной. Важность ⁇ это та же самая оценочность. И чтобы эта важность, когда уходит, у тебя просто в жизни останов... Останов... остается приоритетность. Легкая приоритетность, и все. Благодарю, хорошо. Если вопросов нет, то я буду отключаться. Дополнение нужно По поводу. Алло, слышно? Да, да, да. По поводу вот сухих дней, когда поднимается муть, я так понял, что оно самостоятельно, если это делать, то оно ну, как бы, глубоких заходов не будет, потому что там будет разрывать как хомячка. То есть дальше нужно все равно вот это вот либо безмыслие, там, ну, распаковку и так далее, а просто ну сбаломутить чуть-чуть там, да, там, и проработать. То есть оно ну вот, как бы на таком уровне работает. Но Правильно? вообще самое великолепное состояние, когда ты выходишь в сухие дни. Не сами сухие дни. Сами сухие дни – это проработка физического тела, очищение от чего-либо. А психика у тебя начинает чиститься, когда ты выходишь в сухие дни. Вот многие просто говорят, ой, я опять откатился, и начинают себя ругать. Вместо того, чтобы себя ругать в эти моменты, вы прочувствуете, что с вами произошло. И вот это будет ваша проработка. И каждый раз она будет глубже и глубже. А пока вы будете себя ругать, кореть и думать, ну зачем я это сделал, ведь я не хотела есть. вот Я вот этот огурец, там помидор, там еще кто-то там сам мне в рот залез, и я вот такой вот, ну что же я, зачем я это сделал. И все, и начинается вы, вы постоянно начинать, мало того, что вы себе по правде не признаете, что с вами произошло, вы еще себя начинаете и ругать. И все, и у вас весь мир просто катится в тартары. Начинайте каждый момент, каждый момент своего бытия, начинайте делать а, те, а, начинайте чувствовать, что с вами есть, что с вами происходит. И потом это распространится, потом это начинается с маленького момента. То есть сначала вы захватываете один моментик маленький, потом больше, больше, вы становитесь больше, а вы становитесь объемнее, глобальнее. И тогда вам не нужно будет вот это вот внимание куда-то лучом направлять, как вы говорите, куда внимание, где внимание, там и процесс происходит, где внимание, там и процесс. Это ерунда, ребят, где внимание, то есть вы себя м, расфокусируете вот этим вниманием, а вы должны стать самим вниманием. И вы после этого, когда вы становитесь самим вниманием, вы тогда уже внимаете это внимание. И вы уже, вы уже по-другому все это ощущаете. У вас нет разъединения, у вас нет, что куда, куда внимание тот процесс идет. Вы находитесь, все процессы идут одновременно. И вы идете в этих процессах. И это уже другие состояния, другие ощущения. Это другой мир. Вы четко понимаете, что вы начинаете находиться в другом мире. Вроде бы все то же самое, но нет. Свет, привет. Слышно меня? Mm -hmm. Да-да-да. Возвращаясь к оценочности, Оцен... оценочности, да. Ты можешь дать какой-то пример или чуть-чуть поподробнее объяснить, как ее прорабатывать? Вот, ну, например, я иду там по улице, вижу какую-нибудь женщину, и такая мысль: о, какая жирная, как можно было себя так довести там все висит там и так далее. Тут я ловлю, например, себя на том, что о, я ее оценил уже. Да? То есть появилась эта оценочность. Что дальше сделать, чтобы убрать эту ценность Сказать себе, что о, эта оценочность, это достаточно? Или э, сказать, я отменяю оценочность, или я такой прям... Ну, Нет, вот, тут... Как это проработать? Миш, да, Миш, тут все намного проще. Это просто сначала идет наработка, э, так скажем, техническая. То есть ты увидел сначала, о, вот она такая-то, оценил ее. Потом себя ловишь на мысли, что оценил, и просто себе задаешь. А... Какая разница, жирная она, худая. Это просто, просто факт. Неважно, в каком она теле, это просто факт. Это неплохо и нехорошо. Вот что бы ни случилось, вот тебя обрызгала машина. Это неплохо и нехорошо. Зачем тебе впадать в какую-то оценочность? Это просто факт. Это же по факту, по большому счету, это просто случившийся факт. Тебя просто обрызгала машина. А хорошо или плохо, это ты повесил ярлычок-то ведь. Зачем тебе его вешать? Все время лови себе на мысли, что это просто факт. Это то же самое, что смерть. Вот Кто-то говорит, что смерть – это плохо. Кто-то говорит, что смерть – это хорошо. Кто-то говорит, что смерть – это не, не, не, как бы еще что-то. А смерть – это просто факт. И, например, в нашем социуме, когда кто-то умирает, мы плачем, мы там еще что-то, еще что-то. Для нас это трагедия. Но это для нас трагедия, что я не, не, не обниму больше этого человека. Я не скажу этому человеку что-то. Я не сделаю этому человеку что-то. И, и все в таком роде. То есть мы же не думаем, что, ой, все, он отмучился там или там еще что-то. У нас этого как-то нет. Мы сразу же начинаем плакать. Вот это вот нас сразу же начинает душить. И мы это сразу же в оценочной, что это плохо. А, например, там в другом социуме, в других племенах устраивают какие-нибудь там, я не знаю, вечеринки, что если человек умер. Они его отправляют в другой мир, они рады за него. И у них это плюс. А по большому счету, какая разница, в каком социуме вы, умер человек? Он просто умер. Это просто факт. И что бы ни случилось, это просто факт. То есть, вот возвращаясь к моему примеру, допустим, я оцениваю, что она там жирная, потом ловлю себя на этой на мысли, говорю, да нет, она не жирная, она просто такая, какая нет. Есть. Нет, как? нет, смотри, да нет, она не жирная, ты опять ее то в жир, то, то в не жир, то в плюс, то в а. минус. Пусть она уже остается жирная, просто это факт, это не хорошо, не плохо, это факт. Но жирная Но факт. Это... Но Это мой факт. То есть, А кто-то скажет, что это еще типа, ну, нормальный вес. А за другого нет. не думай даже. Не переходи, не переключайся. Всегда фокус ага. внимания. Вот увидел жирное. Но для... Это в твоем, опять же, мировоззрении, оно да, жирное. Да, да, да. Но ты не впадай в оценочность, что это плохо или хорошо жирное. А, вот что будет жирное. Это просто факт. Потом угу. у тебя уже и жирное отвалится. Это просто будет, ты уже будешь смотреть другое. Внутрь уже будешь заглядывать. Пока вот на, на оболочке поработает. Просто убираешь плюс-минус, и просто факт. Угу. То есть соглашаться с этим, но не говорить хорошо это или плохо для себя? Да тут даже как бы дело не в согласии, ты просто вот сразу же отследил, и просто вот не, не, вот этот жир, ты его, ты не, не в том, что ты с ним согласен, да, она жирная. И это не хорошо, не плохо. Старайся не цепляться за жир, а старайся просто убрать оценочность дальше не цепляйся за вот эти вот мысли, это же мысль. Uh -huh. потом ты научишься без мысли, то есть человек без мысли он живет, ему не нужно мысли, ему если чтобы ему говорить, чтобы я сейчас с тобой говорила, мне не нужно включать или ловить какие-то мысли, мне нужно просто говорить, я просто говорю ту информацию, которая есть вокруг. Если угу, я куда-то иду, мне не нужно ловить какие-то мысли, чтобы о чем-то подумать. Мне можно, я иду и просто насл... наслаждаюсь тем что, тем, что я иду. И все. Это факт. И это тоже не плюс, не минус. Как только я поймала мысль, как только я поймала мысль, я выпала из момента, я уже не чувствую себя в моменте, значит, уже жизнь живет меня, я ей уже не живу, Все, я уже себе не владелец. Как только мы начинаем мыслить, мы уже не управляем собой. Угу, понял, спасибо угу. Все, вроде вопросы закончились Еще кто-то хочет сказать? Что, будем, наверное, отпускать тебя, да, Свет? Спасибо ага. тебе большое Давай да, до следующего четверга, всего хорошего Спасибо вам, ребят. Спасибо за вопросы. Светлана, а можно попросить вас информацию о ваших ретритах? А под каждым видео есть э, либо информация, либо личка. Вы напишите, пожалуйста. Там есть все контакты, и я вам отвечу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Да, спасибо, спасибо.